Хотите, чтобы Google и Яндекс платили вам просто за то, что у вас есть сайт в интернете? Если нет, то пропустите это видео. Если же вы понимаете, что деньги должны работать на вас, а не вы на них, если вы хотите получить непривязанный к месту источник пассивного дохода, смотрите это видео до конца. Сразу предупредим, доходные сайты – это не волшебная таблетка и не золотая жила. Вы должны хотя бы немного понимать, какие сайты покупать и какой доход они могут вам принести. Мы подготовили бесплатный интенсив, на котором вы узнаете. На чем зарабатывают сайты в интернете? Минимум 7 способов. Как именно Google и Яндекс будут платить лично вам за то, что у вас есть сайт? Как и где купить готовый сайт с доходом? Как получить от 36 до 100% в годовых валюте? Как вывести этот источник дохода на Автопилот? Как не ошибиться при выборе и не создать себе кучу проблем? Эти и многие другие вопросы мы будем разбирать уже в ближайшие часы зарегистрируйтесь прямо сейчас и приходите на открытый интенсив по покупке готовых сайтов с доходом вы все еще думаете нужно вам это или нет вот лишь несколько причин записаться на интенсив и узнать о доходных сайтах больше уже сегодня вы получаете доход круглосуточно 24 на 7 вы получаете доход в валюте он не привязан к месту, вы можете путешествовать и ни от кого не зависеть. Вам не обязательно быть крутым технарем. Все можно недорого купить на фрилансе. На интенсиве мы разберем конкретные примеры готовых сайтов с доходом. И расскажем, как просто делегировать всю работу и получать пассивный доход. Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке, которую вы видите на экране.